творческое содружество, которое, оно, как бы, то есть его участники живут в разных городах. Оно вот собралось специально для этого фестиваля. Они готовились. Из Москвы наш друг, постоянный участник наших концертов и фестивалей, Андрей Васильев, и из Обнинска Виктор Зайцев. Что-то они такое приготовили. На самом деле Андрей на прошлый концерт приехал. Ни одна из замок за Зину не согласилась петь пришла. Шлей. А тут похож, я правда, Ванна Шурина ж такая, Глянь, не ты глянь, не ты глянь, я правда, Ванна. Какие калики, Шерстья деда не вшильёт, На нашей пятой фабрике Такой прядь кто пошлёт. А у тебя и бубу губам все друзья Такая рвань не пьют всегда В такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в Балоне. Тебя, ты вспомни, Зин. приятель был с того А кто-то вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин. Ой, мань, какие попугольчики, Нет, я ей попу закричу, А это кто в короткой маечке? Молчала бы, накрылась бремя в квартал. Кто мне писал на службы жалобы? М -м -м, не ты, да я же их читал. К тому же думаю майку зин тебе на пять позор один, Тебе шитья пройдет, а шин, где ней не Ой-ой-ой, урод акробатиков, Гляди, как мерзится на хал. Наставаешь с Недавно в клубе как скакал А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван И сидишь, когда не пьян, ты что, Иван? Ты сильно грубость нарываешься Все зинамить норовишь Тут сзади так накувыркаешься Друзья, те же синки пиво один, Ого, вся гимнасточка, чего говорит, хотя в так у нас как на молочном ласточка, офицерка может так, А у тебя подруги все жажут ша. На Василии она так вообще ничего. А чем ругаться, ужин, поедем в отпуск, керивай. Ну что отстать, опять отста, обидно, Вань.